Тамара? Привет. Я хотел бы оставить сообщение для тебя. Так что я знаю, что это может быть немного ошеломительным, но я здесь, чтобы сказать тебе. Тебе не о чем беспокоиться. Хорошо. Приятной ночи. Бра...